и начать создаем значит мир с неизвестным модом у меня ну, давайте -ка. я очень не помню, что там не скажу, да? у меня просто скин реальный мод мы ну вот такой, как мир настройки готовы? вижу вижу фанка. и там разные моды так заметьте название и что немножко уже ну мы первый раз играем и тут я уже вижу какие-то картоны Некоторые планеты вау смотрите что у нас такой простник так так так, -так бамбук ага ясненько тут у нас должен быть где-то звук и кстати а бамбук долго рубится он кстати шин стоящий поэтому тут тростник, можно его обойти как-то такие прозрачные а бамбук нет а зачем бамбук такой большой Красным базовый так то так смотрим свитер. А, да, мы же теперь аватары, да? Свитки аватара. Берем, я вот, так, берем. это ой ой Эти кнопочки. Вот такие, лучше классные. Так, так, так, так. Смотрите, у меня есть три свитка. А это что значит три свитка? Это значит, у нас будет одна стихия. Так, заметил, заметил так так так тут можно рубить смотрите как мы два раза быстрее рубим эти вот бамбуковые листы красники да давайте воду покемона бы еще тут то, то было бы весело И так так так дальше у нас идем к красной базе там уже вроде будет все спокойно что ж давайте разблокируем нашу способность мах земли мах воды мах воздуха или мах Земли, вот. огня вот что еще. Ну, давайте-ка разблокируйте магию стихи. Положите универсаль, у, универсальный универсальные или же цветки одного стихия. у нас нет одной стихии, у нас есть три. Универсальные. Чтобы разблокировать. Так, вот. Раз. Так, так, так, два уже. Ну что ж, лайк есть. Давайте. Вау! Это вроде бы. Воздух это, вроде бы, вода, земля, огонь, земля. Ну а что ж выбрать? Вот я бы порекомендовал бы не брать воздуха и не брать огня, они слишком уши Такие себе. А брать землю или воды. Ну, земля такая себе, а вот водичка. Схема воды. Аква. Блин, что не так? А, у нас уже все. волна смотрите-ка, вау производит волну вот и проверить проверить своими огнями против противника это же русский это, это как же выйти значит у нас есть такая способность только хотелось бы узнать как же ее взять позже здесь ничего нет достижения достижения да, мы тут начали. И там кнопочки бывают. 53 бамбуковых. Э -э Кнопочка, а ты где? Не знаю. во это кто такие. На т нажал и появились какие-то там... мутанты. Ну что ж, давайте-ка их призываем. Сейчас ну, я убью как вам вот так вот а теперь какой-то блок М -м, кто и такой ух ты приветие привет вроде бы ты у нас ремонтирщик что-то тут у нас ремонтирует дверь закрыта прям специально каметочком опасным Свинка, ну, вот не знаю, зачем так делать. Ух ты, они опасные, а куда они идут? Минка. Так, давайте стихи воды прокачивать Только вот как вот, ух ты. Так, а там кучка... так что это кучка. Значит, регенерация способности доступны Вот блин, вам не хватает очков моя первая способность вайдалаз какой-то так да, вторая есть нет первая есть так, тихо тихо не нарача крайне так так так остановим запускаем уровень первый ну давайте ка нужно прокачивать еще до уровня 4 это вроде бы максимальный некоторый играл в моду так вот, не нельзя прокачивать Ну, что же делать? Нужно выживать. А вот вода, кстати. Так, так здесь тренироваться только, что очень классно. Так, что это значит? Что здесь нельзя? пузыри от чего? дыхание. Успешка. Что это такое? Как изменить? Эй, что за способность такая вот? Ну это классно и классно и интересно. Ну что ж, давайте где-то здесь бы, да? Потому что мы тут способны. Мы можем не умирать. Ломать. Спешка 2. Это вроде ломать можно. Офигенно, офиген Ну что ж, будем жить подойду что ли. Да, мы правда, кстати, и воды. Владеем все-таки вот не зря. Не зря выбрал. Не, ну и землю хочется тоже. Кстати, тут ночью бывают некоторые тоже мутанты. Так что сегодня мы увидим их. Вроде бы. И как же включить ночью день? Всегда день. Время суток, всегда ночь. Время суток, по умолчанию. Вот так правильно будет. А тот день, день. Вот, значит. Ух ты, а это такой? Кактус? Нет, не кактус. Ананас способность моя любимая такого вот зачем я выбрал его думаю нужно выбрать земляного все-таки мы не зря совместили стихию воды и стихи какого-то костюма двойник лучше круче. Тростник, бамбуковый тростник нам да? вот здесь где-то поместимся тут небольшой остров если будут нас нападать армию да, так и бывает армию, то мы сможем убежать подборы дыхание ну что давайте использовать стихию воды так стихи воды это был такой стихи воды такая маленькая атака нужно ее прокачивать да да уже прокачивает да согласись. ладненько ладненько ну прикольно вот это мизука березки а, на них красиво лучший как-то охранять и построить классный замок. Да, у нас будет замок стихии воздуха. А, кстати, тут вроде бы тоже можно сдавать ну, живых, конечно, людей, но они тоже будут владеть стихией воды. То есть, я не буду один. То есть, будет очень много серий по этой теме. И будет у нас королевство стихии воды. Какого-то ранги. А что ж, давайте начнем. Как будто я прилетел на землю кого-то чудо. Человек был в костюме, зеленый, да? А теперь стал богом, этим белым. Еще владею стихи воды. Да, ну это классное начало. Т -т -т -т. У нас кирка есть, нужно копать камни где-нибудь. Значит, смотрим остров, взор делаем. Вроде бы здесь подходит строить город. Тут нужно где-то построить шахту. Угу, давайте. Это здесь, я найдем. Вроде бы недалеко нужно. Вот прям здесь начнем. Нужны камушки, потому что камни сильнее, чем дерево. Мы это знаем, все знают. Так, то лопаты нужно. Но деревянную я не возьму. И будем ждать чакры. Давайте её включим чакру. Так, так, так, и сходим в чакру. Остановили себе запасики. Так ждем. Скоро уже будет ночь. Я сейчас сражаться не буду, поэтому построим лучше убежище. Да, вот именно такое вот. Ну на время, хотя бы на время какое-то. А потом уже можно атаковать спокойно с каменным. Но ну, не, мы владеем стихией воды, зачем камень? Значит, нам нужно железо добыть воду и, наверное, у нас будет еще разливная вода вот если бы еще майки психи, огня бы, да но под водой ее не, нельзя использовать вот что все правильно мы взяли костюмчик водолаза или бог какой-то все всемогущий которому ничего не страшно вот и все, и нам тоже скорее всего, только вот еды нужно добыть где-то а, я не хотел бы умирать. Только вот тут темно. Не, ну можно увеличить яркость, как не знаю, да? Ну все. Вроде бы нормально. Вот, так, так, добываем. Давайте будем наверх, возможно, там уже ночь или день, день. Но ну, это хорошо. Ну, мы добыли камушком гравий. Э, ладно, построим что-нибудь. Такая вот на первый взгляд. Дальше делаем у нас ну, самый стандартный верстак. Он, блин, я бы хотел какую-то новую модик добавить. Но я думаю, если будет очень много лайков, то мы кое-что добавим еще моды. Значит, Что можно построить? Каменный меч. Ну, давайте-ка на всякий случай. Так, каменный топор. У нас есть каменная кирка. Мы вообще ничего не делаем. Так-то были, блин, уже ночь. Не спрятаться. Скорее всего, нужно спрятаться. Ну, вот так потому, что мы нет, не владеем стихией огня. Не... Все. Не... Мы не можем поджечь этих вот монстров. Я не хочу ...скучать. Тогда давайте-ка будем осторожны. Ну что, давайте прокачивать, только вот не знаю, какой сейчас у нас левел, сейчас нужно посмотреть, уровень первый, почему только уровень первый, как же дальше прокачивать, так, давай-ка, а, не хватает, давай-давай, о-о-о, вошло-пошло-пошло, а, все пропало, как же использовать эту стихию, как мне настроить это все, а, достижением, а, точно нужно нам железка добыть, Давайте регенерация. Чакры пополнили. Блин, ну как так, а? Ну, ну, жаль, жаль. Железо, железо хотят. Лаву хотят. Не, я хочу воду. Чем нам лава? не факел есть. Уголь есть, крем есть. О, знаю, можно создать. Так, у нас есть камень. Достаточный камень. Так, я знаю эту печку, я уже играл, так что все нормально. Создаем. Ну, что не так? Ага, есть. Нужен дуб какой-то. любой э, сойдет. Да, не знаю, ничего не видно. Сейчас будет печка у нас Все греть. Так, так, все. эй -яй -яй. Эти красивые доски, зачем? Вот, смотрите, освещение. Подходящий, ух ты, трасенькой. А дуб. Факел, откуда? Ага, с сундучкам. мы их добыли. Точнее споровали. Не, ну вы уже зачем брать, если уже все светлом. Мать компору. Ух ты, это что такое? Оранжевый. Джори оранжевый какой-то. конечно, оранжевый да? Не, ну и не знаю, можно его расплавить. Что-то из него будет. Классно, добыли некоторые новые ресурсы. Ну, где новый берс такие, а? Было бы вообще пиенно. Там вроде бы ночью. Ночью ничего не воровут у нас, а? Может они что-нибудь ворвать? Чувак. Я владею стихи воды. Бум. Ну, Может так как-то я уже разучился управлять ею. Так, давайте регенерацию. Ладно, будем использовать в крайних случаях. край подождите-ка сначала нужно м -м, палочки но ну, у нас и есть доски так что можно построить блин столько я палок взял ну и ладно так так так у нас есть факел отлично о блин а это зачем знаете можно его распланить ух ты да можно так так так конечно как то жалком тратить березки. не слишком уши дорогие а ну их полно так что все нормально а, все, давайте-ка, соберем. Ох ты, смотрите-ка. ты, Такой, блин, куда? Она там мы его еще не разберели. Эээ, не, скрафтили. Вы посмотрите, он какой-то драгоценный. Где он там? В смысле? Зачем я скрафтим меч? А я хоть и могу рубить? А, что-то тут не так. Заметили? Ой, блин. У меня тут ничего не видно. Я что? Какой-то бог в этом мире. Ну прикольно, прикольно, быть. Что уже закончилось? Ладно, давайте скрафтим. Ботиночки. Изменим свой стиль. А -а -а, что-то его нельзя крафтить. А зачем они нужны? так тут есть и подсказки а, ничего значит хотя... рассказывать угу, лодка есть а зачем это все на тростник не знаете конечно там должен быть крафт но он не показывает нам М -м, интересно интересно бог какой-то там да? прошел такое и а без рук ломает. странно очень странно о, кстати, в следующем серии мы наверное, кого-то найдем. Прям уже догадываюсь, я додумываюсь, где его найти. Так что ждем. Ну это уже про уже в следующем серии. Во всем румпле за просмотр. Бог какой-то пришел в эту землю вторую серию ждите.